Здарова, братишки, маленькие шишки, соскучились по нашим охуевшим видосам? где, видос? где видос? Кстати, бля, вы смотрите канал Альпроектс, если ты не подписан, ты че охуел? Завязывай с этой хуйней И не забудь нажать колокольчик, сегодня мы поиграем в охуеннейшую игру 3К19 -го года, Дюкню кем, ставь шлюху раком. Если играл во все части этого шедевра. Го нахуй компанию сразу. Я тут ее запускал. Проверял пойдет ли она вообще на моем компьютере. Начнем по новой. Сложность я синхую среднюю. Только лохи играет на легкой. Все, ждем загрузку. Я не буду пропускать диалоги и заставки. Эти инопланетные уемки заплатят мне еще за тачку, чтобы не упускать сюжетную линию. Что ж так долго-то? Хватит сичку мять, пора заняться делом. Бля, че так долго ссыт. Еще не все. Еще не все. О, бля, холодная вода, да еще и глубокая. Ебать, как он узнал, что она холодная, она ему нахуй брызнула, что ли? Так-так, мы находимся в душевой. Смела выпить побольше. Какой хуй не смыл унитаз? Нет, я унитаз забыл спустить. Душу надо выключить, а то хули вода тратится. Ладно, поебали дальше. Так, шаг первый, отряд Альфа держит центр. Блэк слева, мы с Филипсом сзади. Это шаг второй. Третий шаг. Э, э, э, профит? Да, готовы? Раз, два, марш! Э, -э смотри, куда прешь, уебак. Что скажешь, Дюк? У тебя есть соображение? Да, сейчас немного подправлю план. Эй, понюхайте красный фломастер, вишней пахнет. Ух ты! План что надо, Так-так-так, что же тут у нас на доске? Бля... Ну, это... В смысле, я ничего не понимаю, но уверен, если понимал, этот парень не лишился бы руки и яиц тоже. Хех, еще добавить кое-что. Это безумие, но мне нравится. Таясин хуй, ты же пизден. Все, иди нахуй, мне надо си бывать. Так, куда там дальше идти? В дверь, наверное. Да ладно, да ладно, да ладно. Ща будет скример, Джаон Сина. Туту тю ту. Техничная бал. Тебе... Э, делал? хуй, че гасишься? Ладно, погнали за эту цель. Ай, Блять, пизданула. Ну все, сука, держись. Э, вы. что ты будешь делать? Спасать мир в одиночку? Поебалуна. Я побежал, побежал. Бля, бля, бля. Что происходит? Поебашили в другую сторону. На правом блять. Хай, угандаш от да, Все, заебись. Спасибо парни, ракетница хуемная. Ну ща, Держись нахуй. Батя едет в магазин, покупать тебе бензин. Я тебе покажу, ёбок одноглазый. Ну ща, хуй ёбать. Горебчик заебашен. Я вылезаю с тубы, а ты уже туда-сюда. Ты дергаешься в конфуция. А я иду уже к тебе, ты курица. Я дюкнуке, а ты, монстр, мне нужно тебя убить. НЛО пришло землю загубить. Из РПГ я бышу тебя, что ты сделаешь мне, бля? Натяну тебя на ракету. Бля, где патроны? У меня их нет. А вот вертолет мне спустил патроны, ты близок к смерти. Пришелец смокарольный. Вот у тебя уже мало жизни. Ты ебаный цикловер и лох по жизни. Придется мне оторвать тебе рога или что это такое? Может нога? И трехочковый заткнуть в те ворота. Все ты меня. и я здесь за бога. У -у -у. О, да, да. Вот так, вот да. По-моему, прикольно, а тебе понравилось, милый. М -м, как игра, Дюк, тебе понравилось? А то, ты, через 14 лет. Ну, если опять захочешь поиграть, только скажи. Дюк, смотри, наш клип крутят. У тебя была дивная прическа. Да-да, я знаю, у тебя тоже. Если что, переключаю не я, а Дюк сам. Давайте на этом остановимся. Если вы хотите продолжения, ставьте цикловир, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и поделись этим видео со своими друзьями. Спасибо за просмотр, братишки, пока. Не знаю, все равно как-то страшновато. Я вижу звездолеты. Интересно, это те же пришельцы, что 14 лет назад или нет? <толосы> Конечно, дурочка. Почему, Но, думаешь, они вернулись? Да потому что раз, Дюк здесь живет, понимаешь? Снова. Но если президент ошибся, ты же защитишь нас всех, правда, Дюк? Хватка у тебя все та же. Ой, Дюк, будь осторожен. Увидимся с тобой на вечеринке, ладно?